Утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада. Это какие действия ждет загаданный человек от вас? Первое, второе, третье. Выбирайте любое времячко в комментариях, а поговорю с теми О, в описании. А я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, сегодня какой-то интересный. Интересно будет раскладец такой медленный, вдумчивый и тому подобное. Давайте же посмотрим. Можете загадывать в принципе троих людей будь ты мужчина и женщина, то есть можете троих мужчин загадать, можете в принципе троих женщин, если вы там, а вдруг на подружаньку, на подружанищу, поэтому вот, давайте, дальше, да, на ну, друзей тоже можно, давайте, погнали. Здравствуйте, кто выбрал? Кто выбрал? Надо какие-то. Давайте вот черным белый. Не, у нас черный мужчина был вот с этим. Давайте здравствуйте, кто выбрал мужчину. Какие действия ждет от вас этот мужчина? Каких же он действия от вас ждет? Каких действий от вас ждет? От вас ждет каких действий? Кто-то здесь не кусался за локти, жертвуя себя не это, не строила нормальную жизнь жил. Давайте так, жертвенности. жертвенностей со стороны вашей это ни к чему не приходит. Ваши заморочи, жен, женские заморочи ни к чему не приходят. Ваша жертвенность никому не нужна. От вас нужна некая любовь, забота, защита, хороший совет, дом, быт, если у кого такие отношения. Но ваши заморочи... Вот здесь реальная восьмерка мечей, луна повешенной, десятка мечей. Здесь вот рыцарь ускакивает от всякого негатива, от всяких непонятных обстоятельств, которые приводят в вашу психику, возможно, либо какое-то ваше нервное напряжение в какое-то ничто. Поэтому, дорогие мои, здесь э, самый наихудший вариант вашего развития событий человек не хочет, человек хочет. От вас действия более благодушных, возможно дружбы. Э, мужчина хочет дружить с вами, возможно совет спросить, либо совет вам дать по итогу, возможно также что-то какого-то хорошего, возможно праздника от вас хочет, возможно пригласить на свадьбу хочу, чтобы либо на день рождения, либо еще куда-то хочется человечку. Вот от вас, вот всякого вкусного, но не глупого, тупого и непонятного. Вот ну, давайте так. Да, у кого-то здесь могут большие заморочи быть, в принципе, которые могут очень как-то мнение подпарчивать по поводу мужчины. Поэтому, дорогие мои, вот здесь заморочи от всего этого человек не хочет, человек не хочет непонятности. Человек также хочет понимания того, что с вами можно иметь дело для кого-то, можно с кем-то встречаться. Также, что вы с ясной головой, вы четко понимаете, что вы хотите, а что вы нет. То есть здесь не чёткость, Здесь человек не любит то, того, чтобы вы да, давали намеки. Здесь возможно, их просто человек-мужчина не понимает какие-то намеки. Тоже это может отыграться. Поэтому немножечко это не приводит ни к чему. Поверьте, то тут у нас, мужскому. Вот. Поэтому, дорогие мои, все самого вкусного, все самого хорошего, возможно, понимание. Возможно, каких-то вещей, которые в принципе, ты живешь своей, я живу свои, давай будем мир, да, здесь тоже какого-то мирного, возможно, некого соглашения, какого-то мирного обязательства, мирного существования с вами. Если, допустим, ваш бывший, да, там, мирного существования, но никаких вот неразберих и никаких непонятностей, человек от вас не хочет, человек очень сильно от этого бежит. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то так. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Да, этот человек хочет очень сильно четкой ясности. Возможно, какой-то интересной игры. Возможно, какой-то перемены в какое-то лучшее. Возможно, какого-то вашего личного разбора, то есть вы должны как-то себя подкорректировать, возможно, свое поведение, либо свои какие-то нападки. То есть здесь тоже может об этом немножко о идти. Но здесь больше хочет человек от вас некой конкретики, какого-то хорошего будущего, понимания, что, возможно, красивые, не красиво, а нормально изъяснялись, понятным языком. То есть, возможно, без каких-то истерик, возможно, без каких-то «а, ты не изменяешь» Либо что-то у нас между нами не так Но здесь, наоборот, счастье, стабильность, хорошее настроение, чтобы вы чувствовали себя хорошо и благополучно стабильности и ваши отношения также здесь тоже может проигрываться, в принципе, по двойке, по четверке и по якорю то есть стабильное понимание, что можно от вас ожидать, что нельзя. <смех> Тоже можно так еще сказать. Но ну, здесь стабильности, ясности, четкости, понятности, мира, добра. Вот, вот здесь, вот такого от вас человек ожидает. Хорошая позиция, почему нет? Почему нет? Хотя, вот по такому сочетанию сейчас все захают и залили. <смех> по восьмерке меча. Я ничего не заморачиваю! Сейчас скажу: я. Да я... Вот, дорогие мои, ну не заморачивайтесь, это хорошо. Значит, просто мира и добра. Мира, Мир, добра, любви, ласки, хорошей убытой, вкусной еды. Дорогие мои, ну, может быть, так. Кто же спорит-то? Никто ни с кем тут то не спорит. Поэтому давайте дальше. А, мира, добра, любви все сказали. И, и, и понятнее, возможно, изъясняться без намеков и полутонов. То есть я обиделась, но на самом деле я еще и разозлилась. Но вот тебе покажу, короче, карантин, но я об этом не скажу. А позже. То есть, вот здесь вот какое-то непонятное, неприятное человеку поведение не нравится, и он от этого просто бежит. Вот здесь вот давай лучше в лицо мне скажи, нежели вот ты сейчас замолчишь и как-то потом надуешься. Вот ты мне лучше вот так вот лучше скажи. Здесь какое-то такое понятие морское. Ладненько. Вот, короче, как-то так. Здравствуйте. Здравствуйте, кто загадывает? Загадывает женщину. Может, морской. Голубой. Вариантик у нас. Mm -hmm. Какое действие ждет загаданная женщина от вас? Выпадай. Пятерку мечей. Загадная женщина ждет. Если вы бывший. Дорогие мои. Каких действий ждет? Здесь на полном серьезе может говорить о подвохе. То есть от вас человек может ожидать какого-то подвоха. То есть, здесь как ожидать, но каких-то неприятных. Да, давайте это не для всех. Здесь, как по большей сути, такое может проигрываться, как я ожидаю от него какого-то подвоха. Я ожидаю, в принципе, что-то особо неприятное к себе. Здесь очень может это отыгрываться очень сильно. Но в некоторых случаях. Поэтому, дорогие мои, ну, давайте не будем сильно. У кого-то, чтобы вы сделали какой-то подвох, но выбрали ее. Если здесь есть треугольники. Здесь королева мечей, королева чаш. То есть, возможно, какого-то подвоха, именно чтобы вы сделали, но выбрали этого человека, чтобы вы как-то кого-то обманули, но пришли, соответственно. Больше здесь неординарного, необычного действия, возможно, некое разнообразие в вашу жизнь. Здесь может такое проигрываться в принципе, да, но здесь, здесь многообразие и какую-то независимость, какое-то действие, которое вы никогда не делали, которое действие оно от вас не ожидает особо. Возможно, также можно это сделать, то, что она не ожидает. Но вот я хочу, не знаю, я жду вот это, но это никак не идет. Но, может быть, он исхитрится и купит, наконец-таки, нет цветочек. А вроде как я и заслуживаю. Здесь тоже может проиграться такой момент. Здесь проиграться то, что может э, какое-то действие, что моему сердцу будет очень сильно просто приятно. Давайте еще дополним. Ну да. Надо там прийти на работу с конфетами. Вот какой-то неординарный поступок, неординарное действие, сверхдействие, которое, в принципе, неожиданно для нее, которое она не прочитала. Здесь тоже может об этом говориться. То есть это, конечно, смотря какие у вас отношения. Если отношения имеют более такой умеренный простой характер, то здесь может как что-то неординарного. Если ваши отношения имеют характер треугольника, то может здесь в принципе здесь человек ждет подвоха. Но для некоторых это все-таки подвох в их сторону. Но некоторые женщины все равно, ну, я не могу это не, некоторые женщины хотят, чтобы здесь вы выбрали их. Но некоторые хотят, чтобы вы выбрали свои семьи, если это вот кто-то из любовниц. Это может здесь играть, но здесь даже вот как-то вот... Здесь может какая-то, допустим, любовница просто от вас открещиваться, иди девушка-то в семью та то здесь мужчина прям рядом не стоит, здесь именно семья на первом месте. Поэтому если какие-то любовные характеры, кто тут может открещиваться от какого-то человека, просто отойди от меня, отмотайся Матеся иди уже в свою в дарь. То вот здесь больше. Но здесь характер больше, именно характер действий больше глобальный, неординарный с акцентом того, что женщина от вас хочет. То есть, если она хочет с вами быть, то, соответственно, я хочу, чтобы ты самому был любыми методами. Если она не хочет с вами быть, соответственно, она это говорит, ну и, соответственно, она открещивается уже, да зачем мне такое надо. То есть, я, простите, мужчина, если кто загадывает и кому неприятно, но это правда. Здесь больше со смыслом эгоизма для себя. То есть я хочу, и неординарное. Я хочу какого-то, возможно, кто-то ожидает подвоха. Как ожидает подвоха, все равно семерка мечей, пятерка мечей, как ожидает от вас подвох, что вы там уйдете, тому подобное. Кто-то может так ожидать. Поэтому, ну вот, дорогие мои, кто-то может ожидать, а не ждет. Я бы сказала, немного с привкусом таким. Но здесь все в эгоистичном форме. Возможно, я хочу, чтобы он как-то изрюкался и что-то сделал для меня. Я хочу, чтобы он вот это сделал, что-то невыполнимое для него. То есть здесь сразу какой-то эффект невыполнимости, какой-то эффект «я хочу», «я хочу» что-то для себя. И невыполнимости, что у меня нету. Именно с пятеркой м -м пентаклей, с десяткой чашей. Но я хочу, чтобы было это все счастливо. Если ей хватает всякого мужского внимания, и вы лишний, грубо говоря, в ее окружении, здесь женщина может открещиваться на самом деле. Если вы Допустим, любовница, да, там любовница у вас, и она там всеми путями, всеми узами хочет быть, да, здесь хочет, чтобы вы сделали подвох, и чтобы вы выбрали этого человека, и чтобы вы пришли к ней. Здесь вот, но именно с привкусом эгоизма и то, что сделает ее счастливой. Вот здесь вот такое действие, в принципе, ждет от вас женщина. Да, вот, чтобы рядом был, я сказала, рядом. Здесь может такое, но она тогда должна и заявлять. То есть здесь есть четкое понимание, все-таки по мечам четкое понимание, что она хочет того, что ей недостижимо от вас. Вот я к чему. Если это недостижимо, новый букет, новая, я не знаю. Аутбог, да! ну да, дорогие мои, ну что-то такое, чтобы вы вот извертили, чтобы вы сделали, но вот. Вот такое. Что-то вот такое прям, ну я не знаю, такое. Вот здесь вот какой-то такой будет. Ну здесь, чтобы её, что у нее нету, но я сделаю счастливой. Наметки на подарки, если какой то день рождения. Спасибо, Марин. скорую скоро я поздравлю. Поэтому вот. Вот. Ну здесь вот, чтобы извертелся и сделал так, как я хочу. Ну, по-другому прямо не скажешь. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал? А, Зеленый вариант второй на мужчину. Какие действия ждет загаданный от вас мужчина? Каких же он действий ждет? Пятерки жезлов. БДСМщик, что ли? Пятерки жезлов прям. Ладно, шучу, шучу. Восьмерка мечей. Ладно, здесь у нас что? У нас здесь непоняткий раз, но для себя мужчина что-то понял два. как женщина хочу, не знаю чего. Окей, какие действия ждет загаданные? Мне сложновато сказать именно по пятерке жезлов, сочетание с мечей, пятерка чаш. Возможно тех детей, которые вас приводят в непонятные м -м, неприятные вещи. Ну, ладно, окей. Давайте прямым текстом. Король жезлов. Огненный, если у кого что. Кому надо там. Угу. Это те действия, которые вам сложно сделать. Здесь, которые вам не удаются. Которые, в принципе, да, вот здесь вот намек. Вот, вот, я поняла. Я поняла, что у нас здесь, здесь немножко э, человек хочет от вас тех действий, на которые вы очень сильно тяжело идете, тяжело у вас нога на это поднимается. Это то же самое, что я хочу, милая, путешествовать поехали со мной. Я хочу, чтобы вы путешествовали, конечно же, человек хочет. Э, милая, вот я хочу это, а у вас, не знаю, что тут вот с этим связано, вот я не хочу, а я не хочу, даже до, вплоть до ужасного такого, я хочу, чтобы ты от меня отстала, значит, да, человек хочет, чтобы реально вы отстали. Но вот здесь то, что вам сложно дается, То, на что вы особо не готовы, но ему хочется. Возможно, не совсем так же сформированное какое-то действие. Ну, Это то же самое, когда женщина говорит, ну я не знаю, я хочу то ли клубнички, то ли шоколадки. По сладости одно, но по сочетанию, по, по консистенции это совсем разно. Здесь человек, в принципе, может желать того, что сам не иногда не понимает, что он желает. Да, это может здесь отыгрываться. Может, почему бы и нет. Но у нас луна упала, чего я еще могу сказать. То, чего неведомо, то, чего вот хочется, но не знаю, чего от вас. Да, здесь может отыгрываться. Возможно, также нового удуновения какого-то ветерка. Возможно, какой-то вашей позиции. Возможно, ваша работы, ваша отдача в отношениях. Также, возможно, что вы как-то себя приведете в порядок. Тут тоже вот какой-то вот какой -то такой контекст тут вот может проигрываться. Но то, что вам дается немножко сложно. То, что вы не хотите делать, то, что вас приводит немножко в бешенство. Возможно, то, что вас огорчает. И здесь человек от вас этого хочет. Ну вот здесь вот какой-то, вот с таким намеком, намё я бы сказала, немного по пятеркам. То, что вам, возможно, неприятно. Возможно, вам больно от этого. Но вот здесь вот как-то вот я посмеялась только, если посмеялась, и вы поняли о чем. Поэтому вот здесь что-то такое, что-то вот как маленький. Мальчику маленького хочется, вот как конфетки. А вы вот такая строгая, вам конфетка не даете. Да я не даю, да. Дорогие мои, ну кого-то вот до такой степени, что в принципе хочется, но вы это не делаете. Ну вот, ну вот такой здесь, такой позыв, такой вообще вот удел у этого варианта пятерка жезлов, что возможно вас как-то вот, от чего вы депрессуете, возможно человек хочет, чтобы вы с ним вместе что-то чем-то занимались, либо чтобы вы ему помогли в чем-то. Здесь возможно человек по дому вот у вас там делает, а вы работаете, то человек хочет, чтобы вы ему помогли, то есть возможно оценили его заслуги, успехи. Здесь тоже могут признание как авторитета личности тоже могут, может кстати проиграться, то есть признание его как авторитета, принимание его как личности также, Но что-то при этом надо с ним делать. Возможно, в какой-то вклиниться в его работу. Возможно, понять его. Возможно, понять его позывы, порывы. Возможно, как-то опустить себя на его место. Здесь тоже может именно проигрывать по такому, в принципе, сочетанию. Понять его. Вот именно какое-то понимание иметь. Возможно, быть, неисходительнее. Но что-то вам дается, что здесь дается очень сильно сложно. женщина, то и хочется. Вот. Девчонки, девы мои, нимфы, нимфучки, нимфучки. Давай посмотрим еще. Давай посмотрим. Ну, если так, то так, то если, если и что, то еще скажу. что, каких действий от вас хочется... Ну, здесь у нас опять, вот смотрите, у нас что самое интересное, у нас опять у нас также маска у нас только сыграла рядом с, с, с мужчиной. Еще самое интересное, у нас Луна и Солнце прям. От луны до Солнца. Признание заслуг авторитета власти, да, возможно, тоже, чтобы вы там заготовили что-то иначе. Что-то непонятное для вас хочется, но это как бы лично для вас. Я бы немножко сказала, человек больше для себя определит, что он от вас хочет. Больше, конечно же. С, с, с отрывком больше. Возможно, какого-то черты характера. Также, возможно, какого-то разного поведения. Нестандартного. Возможно, ваша, о, о вашей общительности, вашей лучезарности менее какой-то зажатости, а больше какого-то принятия. Возможно, от вас шуток, возможно, от вас перемена каких-то настроений самой в себе. Но здесь перемены ожидает человек, да, ждет каких-то от вас именно действий а, именно с переменным. Ну как же сказать, не то что сложно дается, а с каким-то чай я сформулирую и скажу. Возможно, чтобы с переменным характером. Вот здесь бы, ну, по-другому, вот по-русски, я бы, ну, вот я бы, как еще по-русски это сказать-то выразить? Возможно, чтобы вы изменились. То же самое. Но здесь и по вначале и здесь это не особо видно, но это как некий цикл, некая перемена к лучшему. То, что, может, ваши какие-то отношения изменятся, то, что в ваш какой-то месте вклад будет намного будет более понятен и приятен для этого человека. Здесь немножко даже из контекста тройки Пентаклей там с королем жезлов было. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, какой-то перемены, перемены, конечно же, к лучшему. И при этом, соответственно, то, чего вам сложно даётся. свой значимый статус, но здесь человек хочет какое-то некое подтверждение, чтобы вы нахваливали, возможно, чтобы вы оценивали заслуги, потому что все-таки у нас медведь-то рядом с мужчиной, а потом еще и с маской, то есть был. Возможно, там похвалили, сказали, хорош. То есть тоже может также ожидать. Ладненько, давайте дальше я думаю, в принципе. Давайте, да. Здравствуйте, кто у нас выбрал белый? Как будто я на что-то не ответила, хотя вроде на все ответила. Белый, белый, а чё я белый сказал, белый камушек, да? А? Как просто бы, как это, как, как просто быть иными людьми, ладненько. Поэтому давайте, значит, здравствуйте, кто загадал на женщину, какие действия ждет загаданная женщина от вас? Каких действий ждет загаданная женщина от вас? Решений, действий, завоеваний. Если даже не нравлюсь хочу. Действия, завоевания силы, страсти, напор, чтобы взял, вот сказал, вот здесь вот, вот, вот каких-то решительных действий, вот здесь вот, вот, решительные действия. Вот нравится, не нравится, ну хоть что, то чтобы шевелился. И вот здесь именно какой-то такой. Ну шуме, шевелился, конечно, с хорошим каким-то результатом, а не чтобы как-то все гнусавенько и плохенько. Чтобы хоть что-то сделал. Чтобы, чтобы решил, чтобы приехал. Да, да, даже побились, поругались палками, но чтобы мир, да, все закончилось нормально. Каких действий ждет встречи. Ну, давай я пятерку еще уточню. Так, немножечко. Извинился, помирился, сказал как неправый. Наругались, поругались и помирились. Чтобы все признали кто-то свои ошибки, чтобы кто-то с кем-то мутил а не мутил, Что хочу быть одной, кто-то хочет быть с тобой, но не хочет быть с ним. Господи, здесь возможно и даже треугольнички тут были, либо какие-то другие дамы, либо какие-то другие мужчины. Ну ладно, без этого. Давайте без этого. Каких действий ждет загадная женщина от вас? Загаданное действие ждет э, действий, действий осознавания, возможно, ваше какое то понимание того, чего можно со мной, что нельзя. Вот здесь немножко с подтекстом: Я хочу, чтобы он понимал, что он делает. Я хочу, чтобы он делал это. Вот, вот здесь с намеком я хочу. Кто-то здесь хочет уже, чтобы вы сдриснули, правда, на полном серьезе и хочет уже понимание быть одной. Кто-то на полном серьезе тут королева жезлов, тройка жезлов мир. Да, главное, главное, чтобы поняла, а, пришел, побила палками, посмотрел, что за результат, и ушел. И я одна. <сёк> да? Но здесь тоже может отыгрываться, но я не думаю, чтобы у всех. Кто-то здесь, кто-то здесь, кто-то здесь. Да здесь могут быть треугольники, опять еще раз говорю. Возможно, кто-то каких-то шагов действий даже даже пускай кому-то здесь из какой-то стороны не нравится. Но здесь что-то конкретное, что-то с пониманием, чтобы вы дружили с головой, чтобы вы что-то делали. Вот. Пригласили на свидание, пригласили в кафе, выбрали, наконец-таки, Люсю, а не Зину. Здесь вот именно каких-то уже что-то что для себя решили и уже делали. Вот. Но здесь, соответственно, я думаю, женщина у нас уже говорливая. Я думаю, что все говорят, о чем они хотят. Поэтому вот мужчинам главное прислушиваться. главное, прислушиваться так немножечко, что хочет, а потом уже выполнять. Поэтому ну, здесь конкретные шаги, даже пускай, вот, возможно, если бывший да там прийти, пришел, прости, давай, мириться, побила палка, и душа успокоилась. Здесь у кого-то может это отыгрываться, ну, тут семерка мячи с луна, королев да? поругаться с вами, и бросить самой, да? Оставить в непонятках, но ну, здесь, ну, это может отыгрываться, но я не думаю, что прям со всеми. Ну, почему бы, собственно, нет? Здесь уже решительных действие, что вы, дорогие мои мужчины, будете дружить в принципе и с головой. Как бы это больно, как бы это дико бы не звучало. Вот, здравствуйте, здравствуйте, поэтому вот здесь вот таких вот решительных действий уже вот как бы не было, поругались и помирились, возможно, от по поводу других людей, решения по поводу других личностей в вашем каком-то определенном вопросе треугольника, не треугольника, четырех, пяти, как угодно. Но здесь, чтобы уже чтобы уже все решено, к чему я иду, к чему я получу, я хочу уже иметь понимание, понимаете? Вот здесь именно у вас отыгрывается, то есть у женщин здесь отыгрывается понимание, что она хочет. Здесь уже не просто так, да, я хочу, чтобы он прискакал. Нет, я хочу, прискакал, чтобы он что-то сделал, чтобы я для себя что-то решила. Но здесь вот немножко, понимаете, с видом на то, что уже, как же сказать, что чтобы уже понимать, от чего отталкиваться, от каких ваших действий, на что можно рассчитывать. Вот здесь вот такой позыв-момент, позыв-момент. Поэтому, короче, как-то так. Здравствуйте, кто у нас загадывал на фиолетово? фиолетов фиолетово, фиолет, вам все пропустил тогда. Фиолетово. Мужчин. Какие действия ждет загаданный мужчина от вас? Постойки свернут. Что за варианты? да да да да да да да да да да да да да Здесь у нас дьявол, смерть, король мечей, тройка мечей, туз жезлов, башня. Господи. что таких действий ждет. Что, что это за ужас? Жасненько. Разорви меня полностью. Что-что? Дорогие мои. Я, конечно, сейчас глупо скажу. Но здесь вот не, дайте норман еще вытянуть, но здесь это как... Ну не то, что мазохизм, ну но... давай, То, что не хочется, но хочется, вот одновременно. Чуть-чуть такое, то вообще четчик. Вы кого загадали, что такого хочется? Какой-то прям бомба для себя по отношению с вами. Может, кого-то все задолбало просто, что, что что такое Подождите, дайте, да здесь и так. То есть здесь, возможно, с кем-то уже все разорвать. Так, дорогие мои, я еще дополнила карты, но здесь для себя человек хочет, конечно же, ясности. Это раз, разбора два. Знаете, то, что я уже накопала. Давайте дальше копать. Давайте дальше копать. Разбора ясности, никакого бескомпромиссности. Человек не хочет какого-то компромисса. Возможно, человек уже сказал вам то, что он хочет, какие-то свои мнения, свои суждения, но здесь, возможно, с кем-то порвать уже, возможно, оборвать с кем-то связи и для себя разобраться в чем либо Но вот здесь вот такой немного жест жесткоча хочет в своей жизни, но жесткоча — это с вами либо без. Прям не очень большой такой просец. Но здесь человек хочет разобраться. По итогу, здесь везде человек хочет независимости, человек хочет разобраться, как будто человека мучили, либо человека что-то замучивали, замудривали. Вы что ли? Девчонки, да, да девы мои, да, девы Марии мои. Ну, здесь какой-то кошмарик, правда, я по-другому даже не могу сказать, кто-то здесь кого-то, возможно, мучил, что для мужчин, возможно, лучше сбежать, это наилучший метод, смысл, для кого-то здесь какая-то некая ясность, пускай какая-то даже правда-неправда. Возможно, человек хочет с вами отношения более на глубокие волны, и какой-то хочет от вас некого... Возможно, если вы не даете ни да, ни нет, ни бени-ми, ни гукареку бени то здесь человек может от вас как раз-таки вот этого ждать, какого-то «ты уже, ты мне скажи правду, скажи мне уже да, либо нет, я хочу...». Здесь также, возможно, вашего шевеления какого-то, но здесь вот какой-то такой момент. Но здесь человек хочет разобраться. Это по итогу, конечно, да, для себя. Куда ему идти, что, чем ему жить и чем питаться? Вот здесь какой-то такой момент. Если вот здесь, вот смотрите, здесь у нас король мечей. Давайте получите король мечей три. Но здесь может разыгрываться какие-то БДСМ вещи по отношению к вам, чтобы вы его бросили, да, и чтобы вы разорвали отношения. Да, здесь тоже может именно отыгрываться, но я думаю, что здесь человек в принципе говорит об этом. Я не думаю, что здесь молчуны, здесь энергетика бешеная, на полном серьезе, по сочетанию даже карт. Я не думаю, что просто человек здесь не говорит и молчит. Давайте так, ну по итогу, здесь очень много жезлов, здесь много, тут, здесь столько мечей, жезлов, башня, пятерка мечей, здесь в принципе человек для себя, возможно, также хочет прояснения уже с вами, если человек от вас отгораживается, то поверьте, отгораживается всеми правдами и неправдами везде, как бы не больно бы кому здесь не было, здесь готов на какую-то боль идти, возможно, на, возможно, на, чью-то детскую, то есть здесь уже какое-то прояснение для себя обстоятельств по поводу ваших отношений, то есть ясность, либо да, либо нет, четкое вот. Но здесь, понимаете, здесь человек настолько здесь бешеное сочетание энергетических самих по себе карт, что я не думаю, что здесь человек молчит. Если молчит, то страдает неимоверно. Ну, по отношению к вам здесь сказано уже, я так понимаю, много чего. Поэтому действий ждет, да, но при этом которых, во-первых, он уже, наверное, сказал, но вы, возможно, не принимаете. Либо действий, которых, в принципе, очень сильно хочется, уже решил. Уже решил, но это неприятно. Возможно, из какого-то члена вашей доброй бед бравой команды с, с ним. Поэтому вот, дорогие мои. Ну, вот здесь вот ясности, ясности и понимания здесь хочется, хочется очень сильно. Если вас, и если это чей-то, допустим, муж, ну, предположительно, да, вас хочется неимоверно. Ну прям вот дай брось и кинь обглажу, как кусточку. на полном серьезе. То есть здесь мужчина прям очень очень ярко выдает свои желания. Здесь нету противоречий, как может было показаться, нету. Здесь король мечей, что самое интересное выпало стройка мечей, тузом жезлов в башню. Хочу все самого ядрём. Возможно, хочет сбучки, да? Да, уже, уже, уже забыл, что такое сбучка. Надо его отругать. Но здесь другие пойдут, ну, да. Но если вам надо, надо, надо, такой такой расход, то да. Ядренок и черышка здесь хочет. Поэтому, дорогие ну, девчонки, давайте, не давайте, что она хочет от вас. Я думаю, здесь человек уже давно сказал, и человек уже здесь видно, что... Если человек отгораживается, правда, человек не врет, человек никаких каких-то примирений не хочет здесь, потому что на примирение не идет никакой речи. Да, у нас пятерка мечей, то есть, возможно, с кем-то, да, миром-миром решить какие-то вещи, но тут невозможно. Человек это понимает, что невозможно миром-миром решить. То есть, если с кем-то мириться. Здесь не хотение примирения, здесь хотение прояснения для себя пути, обстоятельств с вами, что от вас можно ожидать, что какие бы последствия, какие бы последствия вот, не были. Приятные, неприятные, без разницы, я хочу уже наконец-таки решить. Я хочу уже наконец-таки ее, Я хочу уже наконец-таки прояснить. Вот здесь какие-то глобальные действия, которые в принципе... Ну, возможно, человек уже решил, в принципе, я хочу быть без нее, потому что без нее, а с ней невозможно. Возможно, каких-то от вас, каких-то шагов действий, чтобы как-то на поддержание, возможно, некого баланса, но здесь баланс просто не пахнет. Если у вас какая-то спокойная жизнь, то тут буйство красок, чтобы, я не знаю, вы оделись как в сексе последняя, чтобы вы вот все сдохли, а я остался, и она моя. Но здесь вот какой-то такой позыв, то есть если вы в нормальных отношениях, здесь полный какой-то кардинальный, возможно, перемены в ваш, вас как личности, не знаю, вот какого-то, вот как как как возможно, сексуальных каких-то контактов, непонятно, а, возможно, каких-то болевых синдромов, то есть, но здесь что-то яркое, что-то, что вот, вот, вот, возможно, такое у кого-то сексуальном намеки Ну, немножко но здесь конечно больше каком-то ну, это я думаю что это редкий некий случай здесь больше конечно хотят ли себя прояснить возможно да здесь с кем-то миру не получится какие-то возможно с вами решить какие-то вещи которые вы не решаетесь вы там не даете четкий ответ он хочет четкости от вас то есть четко понимать, куда, что можно с вами двинуться, куда можно вас подвинуть, куда вас невозможно подвинуть, что с вами будет, что с нами будет. Ну, здесь вот, ну, больше касаемо, конечно, самого мужчины, что с ним будет в отношении с вами. То есть здесь больше вот какой-то такой момент позыва, порыва, вот такого мужского, прям ух, ух, ах, и офигеть. Офигеть, конечно, ладненько, давайте дальше. Сам не знаю, что он хочет, Ну, Окей, okay. окей. Okay. Ладно, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас даму? Каких действий ждет от вас загаданная дама? Здесь, каких действий ждет она от вас? Мимишных няняшных. Мимишных няняшных. С башенкой. Тоже без башен. все вот здесь все я бы сказала для некоторых будет как отыгрываться все здесь у нас трой мужчина же выскочила императрица так возможно также от вас женщина хочет некой весточки раз здесь намек здесь какой-то намек и вы изменились здесь может так проигрываться в принципе. ваших изменений. То есть здесь какие действия ждет загаданный от вас человек ваших перемен личностных. Вот здесь без действий. Да? Ну действия как в основе только как бы м -м, весточки, сообщения. Но именно в лично ваши перемены. Какого бы мужчину бы здесь не касалось. ваших личных изменений. У нас с каждым мужчином, кстати, с каждым мужчиной, с каждым мужчиной выпал по старшему аркану. И это символ больших изменений. У нас башня с королем чаш, король жездов, смерть, и также у нас мир и король мечей. Здесь, если как в основе брать, что это не три мужика, то как некий момент и что в принципе императрица так и не как она там женщина да здесь как некий символ роста вас ждет она ждет ва от вас ваших же личностных перемен вы измените свой характер свое поведение свое отношение к чему-либо вот здесь именно более глубоко на внутреннем уровне и она хотела бы это видеть она хотела бы это чувствовать ваши изменения Возможно, просто чтобы весточку дали. Да, что я изменилась, спасибо тебе, тоже такой момент вариант. То есть вот здесь именно ваших глубинных каких-то действий по отношению к самому себе. Вот. Я бы даже не говорила здесь как о треугольниках, не расписывала какую-то ситуацию. Просто с каждым мужчиной выпал по старшему аркану. Эти арканы полностью какие-то более-менее измененные. Здесь, возможно, если сочетание башня, Смерть, и, в принципе, мир, возможно, ваших каких-то возможно, ваших женщин женщина, женщина ждет ваших каких-то ответных решений. Чтобы вы уже для себя что-либо решили, с чего-то поняли, что вы в жизни хотите и тому подобное. Здесь тоже может об этом говорить идти речь. Возможно, чтобы вы стали умнее, стали, стали прозорливее, какую-то, возможно, нюню не, не выключили сильно не давили но и при этом целомудренно с ней вели какие-то беседы то есть либо как-то ее ценили как женщину вот здесь именно я как примером говорю но это не как основа это пример из того что здесь могут хотеть женщины по отношению к вам перемена личностной и здесь также у нас еще пар жезлов и еще отшельник у нас об этом говорит. Возможно, чтобы вы стали мудрее, стали чище, стали лучше, чтобы вы выкинули какие-то вещи в своей жизни, чтобы вы с кем-то порвали. Ну, чтобы вы стали более мудрее, умнее и, возможно, лучше. Да. Возможно, пришли к какому-то концепции для себя в жизни то есть здесь вот на немножко на ум на умность и на ваше mm -hmm. духовное на ваше духовное развитие здесь может идти речь то есть вот здесь даже с намеком так чтобы это было все видно заметно чтобы вы дали возможно, также человеку узнать о себе чтобы вы извинили свое какое-то свое мировоззрение по отношению ко всему этому здесь более такая спокойная позиция более глубокая нежели чем все остальные Поэтому, ну, короче, как-то так. Возможно, человек не хочет, чтобы вы были с этим человеком, да, но были с миром, с самим собой. Здесь очень может об этом говорить. То есть не надо со мной быть, но главное, ты нашел себя, ты, это здорово. То есть немножко такая позиция более такая, такая целомудренная, я бы сказала, приятная. Поэтому вот такие действия ждет, в принципе, от вас человек. Поэтому спасибо, что досмотрели до конца. Возможно, это немного для мужчины, немного не о том, но здесь я по-другому не скажу. Здесь вот именно как вот так вот, как оно и есть. Я бы не сказала, здесь три мужика хочу, одного хочу. Нет, мы рассматриваем в общем вопросе, мы рассматриваем для общего расклада. Поэтому я беру и общее значение, и общую какую-то позицию. У нас здесь еще отшельник говорит, поэтому не о треугольниках речь. Другое бы вместо отшельника говорила бы карта. Я бы сказала, здесь треугольник мужика хочет вот этого, а не тебя. Но здесь... У нас отшельник, поэтому я и так и сказала. Поэтому понравилось? Подписывайся, комментируй, ставь лайк и ставь колокольчик, дабы не пропустить наши стримы, крутые, классные. Поэтому давайте как-то. Так, приходить на стрим, можете задавать какие-то свои темы, а если вы спонсор не можете задавать темы, прям сразу рассматриваем. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.